Так, всех поздравляем с получением инициации. Спасибо. 12 учеников у нас прошли инициацию. Я буду называть ваши имена, и мы немножко заземлим. Это важно, особенно для вас, чтобы понять глубже всего. Ну и нам тоже интересно. Четверо учеников прошли инициацию по первой ступени. Елена, город Севастополь. Пожалуйста, машите. Да, и включите, пожалуйста, звук. Как вы себя чувствуете? Расскажите. Да, должен, должно быть слышно. Слышно? Да, да. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Замечательно себя чувствую. Честно, я думала сидеть с прямой спиной, но как бы будет мне тяжеловато. Но, в принципе, нет, прекрасно вообще прошла инициация, и ощущения такие очень приятные. Угу. Такая расслабленность. В принципе, для меня это не первый раз, ну, так скажем эти ощущения испытывать, поэтому все Хорошо. это. Хорошо. Подушка горячо, все должно быть. Хорошо, замечательно. Ну что, практикуйте. Поздравляем с таким новым Поздравляем этапом. Вас. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Так, идем дальше. Зинаида, город Сосновоборск. Машите, пожалуйста. Зинаида, первая ступень. Потому что я не вижу Зинаиду. Зинаида или что-нибудь скажите, я здесь пишет за нет. да, увидела я там нажала кнопочку, там нет имени но вы можете согласиться и, и включится звук, и что-нибудь там сказать давайте еще раз, я нажимаю а вам нужно согласиться, если вы сами не смогли включить не получается что-то ну, надеюсь, все хорошо ладно, напишите потом лично, я Пыталась вам помочь со звуком, но без звука не получится. Не получается? Ладно, хорошо. Потом тогда напишите в личку, ладно, как все прошло. Так, дальше. Елена, город Евпатория, первая ступень. У нас столько Елен сегодня. Елена, первая а, ступень. Я да, я вот. да, мы не видим вас, но слышим. Как вы себя чувствуете? Да, прекрасно я себя чувствую. Благодарю. Я поток... Сразу же ощутила, когда мы еще с вами в телефонном режиме общались. Потому что я думаю, неужели началось уже все? но ну, Для меня mm -hmm. это не первая инициация. Mm -hmm. вот Прекрасно я себя чувствую. Поток был очень мягкий, нежный такой. Ну, стопы, руки сразу же горячие стали. Единственное, у нас очень сильный ветер такой. И вот этот подоконник у меня в <laughs> кодоро ходил. Но я как бы только и протестировала меня уже в конце, потому что я такое ощущение не, не обращала ни на что внимание. Ну, очень это ощущение. Спасибо вам огромное. Хорошо, спасибо, что поделились. Практикуйте. Самое главное практика. Спасибо. Так, и еще Светлана из города Омск на Ватсапе делаю громкую связь. Светлана, как себя чувствуете? Вас. Я себя чувствую замечательно, такая радость на душе. Я почувствовала в ладонях, прям, они налились у меня, вот, такой какой-то вот энергии, что ли, я не знаю, чем но они наполнились, они тяжелыми стали, мои ладони, mm -hmm. я это прям ощутила. Хорошо, Очень хорошо. замечательно. хорошо. благодарю вас, спасибо. Самое главное теперь практикуйте, поздравляем, поздравляем вас. Поздравляем вас. Спасибо. Так, убираю громкую связь. Так, вот как раз написала, видимо, э, вот Зинаида, да? «Я чувствовала энергию, меня прям качало из стороны в сторону и вперед, и назад». Угу. Это вы поток почувствовали. Очень хорошо. Все, значит, замечательно. Все замечательно прошло. И Елена сразу пишет в чате. «Благодарю, Лидия Михаила волшебная, радостно, светло, легко. Должна отключиться. Обнимаю вас. Благодарю». Да, Елена у нас из Италии. Пятую чаку сегодня проходила. Кармический канал силы, Да замечательно так идем дальше на второй ступень сегодня никого нет на третью ступень елена город вольск елена да вижу вас включите только звук пожалуйста да как себя чувствуете как чувствовать я не знаю из за того что прям держала руки они у меня же как бы подонемели почему-то в этот раз и были мокры михаил сказал вот по поводу мастерского символа у меня Слезы как будто внутри такой вот. Прям отклик пошел. Uh -huh. Все, благодарю вас. Uh -huh. Хорошо. Практикуйте. Важный уровень, третья ступень, родовые практики. Да, все, включайте их и в добрый путь на новом уровне. Поздравляем вас. Поздравляем. Так, и 7 учеников у нас еще прошли каналы силы Каналы силы это обучение, инициация, практики по основным сферам жизни Они у нас распределены по чакрам Вот в чате Анна пишет, как раз вторую чакру проходила Благодарю за инициацию, во время инициации ощущала жар в ладонях Предплечье и плеч, буду практиковать, хорошо Вторая чакра это целительский канал силы Вот на первую чакру у нас еще Ирина прошла Сегодня канал Город Мурина, если я правильно говорю, помашите, пожалуйста, я... Ирина. Угу. Так, ну да, Мурина, как вы себя чувствуете? Угу. Ну, сначала, как с самого начала, вроде как, мне было неудобно руки держать, а потом как-то ну, я даже их не, не стала чувствовать. Они как-то так <сас> сами по себе там были на мосте. Вот, и такие вот чувствовалось там ну, тепло тоже, вот как у многих участников. Вот, и, ну что, еще, и так вот еще, так, селя, может, погрузилась, там, кровь чувствовала в висках, как ты mm -hmm. а, Ну, благодарю вас, вы такие красивые, я любуюсь вами. Спасибо. Спасибо большое. Практикуйте, да, первая чакра замечательная, финансовые темы, да, практикуйте. Поздравляю вас. Так, идем дальше, значит, первая была, вторая, дальше идет третья чакра, это эмоционально-творческие темы, Светлана, город Иркутск, Светлана, могу включить звук, если это вы, вот Светлана одна, можете согласиться, он включится. да, тут у вас так шумно, я вас все время выключаю, нет, выключаю, там просто шум и все, напишите лично, как все прошло, поздравляем вас. Так, четвертая чакра дальше. Марина, город Новосибирск. Марина, вы включены, мы видим вас, слышим, как себя чувствуете. Отчало <серкотворительная> моего пробуждения. Ну, Марина спит. так Крепко. <серкотворительная> вот. Потому что э, первый раз я не было никаких таких ощущений. <серкотворительная> закрыто практически все. Поток идет, я заторможенная. <серкотворительная> Показали меня, идущую со спины, в промысл, не было, в руку, ведро налили воду, а правое пустое, насыпали сверху снега. Оно такое тяжелое. И почему-то так интересно показать стихии, и меня, и, как я соединяюсь, указать, да, что нужно работать вот, с энергией Матушки Земли. Mm -hmm. вот, и помню, я себя вот, начала эти цепи себя снимать, снимать, снимать, снимать. Ну, работы, конечно, впереди очень много. И смысла жизни, наверное, пробуждение вот к этой любви. Я вам так... Я буду трудиться. Все уже произошло. Все уже получилось. Благодарю. мои дорогие. чистого света. Почему-то нам так через слово слышно, но понимаем, не знаем почему, вроде интернет хороший, но ну, мы вас рады видеть в таком ярком состоянии. Все замечательно, практикуйте, вы такая умничка, идете, развиваетесь, решаете свои задачи, мы очень рады. Добрый Да, дальше, это было четвертая чакра, духовный канал силы, дальше пятая чакра, кармический канал. Анастасия, Ростов на Дону. Анастасия, видим вас и слышим, наверное, говорите, как себя чувствуете? Да, слышно. Слышно, слышно. Так, ну состояние мое, улыбка и слезы. Я помню, первые я долго по времени стации руки, как обычно были очень скряжными, ладошки просто, когда вы пришли прямо ко мне. У меня какое-то причувство почему-то сниму. Благодарю вас, твою. О, что-то вообще плохо слышно. Благодарю, услышала. И что в руках что-то было. Не знаю, что, что у нас со звуком. Плохо было слышно. Ну, рада видеть. Вид, видно, что все хорошо. По виду видно, что практикуете. Да, замечательно, что вот так прям идете поэтапно. У вас же Луна с Раху, да? Почему-то я это запомнила. Это вот видеоотзыв, где вы рассказали об этом. Ну вот, да, замечательно. Пятая чакра. Сейчас вообще круто прокачать это все. Замечательно. Практикуйте, Анастасия, поздравляем Поздравляю вас, вас. рады вас видеть. Так, ну и пятая чакра, еще вот Елена Сарима у нас получила в чате, писала, и еще Максим из города Орел, Максим сразу три канала прошел. Пятая чакра, кармический канал, чакра Атлант, это инеологический канал, где вот идет очищение такое мощное от различных программ серьезных, и шестая чакра, информационный канал. Так, Максим у нас на WhatsApp, если, если еще... Да, да, вот вижу. Громкую связь сделаю. Как себя чувствуете? Да, слышно. Да. слышно. Спасибо. Спасибо. Все хорошо. Ощущение в руках. Такое ощущение, как шар mm -hmm. Руки нагрелись, конечно. Mm -hmm. ну, спокойствие такое, умиротворение. Классное ощущение. Mm -hmm. Здорово. Ну, практиковать. Здорово, Здорово. Да. Круто, Максим, что продолжаете, изучаете, прям вот замечательно, да, практикуйте, пусть все получится. Хорошо, на этом сегодня мы завершаем нашу встречу, не прощаемся, конечно, на связи с каждым из вас в личном диалоге, и не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки, сама практика должна быть в регулярном формате и отсутствие от ожиданий, тогда все получится. До скорых встреч. Не забывайте, по воскресеньям у нас круг целительства. Сегодня уже мы как бы после него соединились. Ну, в 12 часов по Москве всегда участвуйте, особенно новички. В среду нужно записываться посты выходят во всех соцсетях, а сама практика, каждое воскресенье, в вот 12 часов по Москве, вход свободный на благотворительной основе, может участвовать любой. Можете туда записывать даже своих близких и родных. На сегодня все. Обнимаем всех светом, все, там, любовью. любовью. Да, кстати, скорее всего, открытый урок будет. Давно все ждут, и сразу захотелось мне сказать, следующую субботу. Поэтому будьте в курсе. Выйдем, может быть, поговорить на разные темы. Вот много чего хочется рассказать. Вот. Следите за анонсами. в. Телеграм тоже не забывайте ну. подписываться. Там есть каждый день, там что интересное пишу это очень удобно. И там, скорее всего, уж точно я напишу. Все, все, до скорых встреч. Всего доброго, всех благ. До свидания.